тащи тащи тащи говорю я снимаю вытаскиваем сетку на резинке дергает прям со страшной силой карьере. такие окуни вот. скорее скорее скорее тащи окунек хороший окунек хороший. хороший хороший хороший окунек ага. это у нас карьер ой, сетка ой, на ой. резинке сюда сюда то улетит туда не улетит речку. резинка к ней привязан кусочек сетки вот такая снасть и сторожок Ух ты, хороший Спасибо какой. Спасибо всем за внимание. Ловите рыбу.